Это же просто новый челлендж какой-то, смотрите, она шевелится. -ля -ля, ля -ля -ля -ля. она убегает от меня, она шевелится, она живая. Мы создали чудовище, а ведь киса Алиса права. Это просто Франкенштейнс в мире лизунов. Аккуратней, Покемон, чтоб твой там не застрял, а то потом что мы будем с тобой делать? Как же уже достал этот карантин! Ну и чё, чем заняться-то, а? может, может приготовим что-нибудь вкусненькое и необычное? Миша лишь бы пожрать! Ну а что, приготовим какой-нибудь классный рецепт? И покушаем, ну как обычно Ню -ню -ню -ню -ню. М -м -м. Да мы и так все время жрем Скоро вообще разжиреем Киса Алиса права Может спиннер челлендж? Раскрутим снова тысячу спиннеров Посмотрим кто из нас круче Вообще-то, Эйван, если ты не знаешь Аня все спиннеры Раздала на фан-встрече. Эйван, не расстраивайся, не грусти А может быть снимем видео в наш тикток Или Ванин тикток Где мы, например, все в розовом цвете поем какую-нибудь песню. Опять ты, Софи, со своим розовым цветом. И с тиктоком этим. Уж лучше тогда в нашем инстаграме видео снять. Ой, да ну тебя, Алиса, можно и в инстаграме снять Че? Короче, дурацкие у вас идеи, давайте лучше устроим войнушку с тысячей троллей, помните? Супер-битва, супер-бой. Как в прошлый раз стрелялка, была весела. Очень интересно. Вообще-то мы тролли уже давно детям знакомым отдали. Как это отдали? Ну тогда нам вообще нечем заняться. Стоп, ребята, знаете, что я придумала? Слаймы, слаймы, слаймы! Юмичу, опять, опять слаймы! Нет, не просто слаймы, вы что, забыли? У нас же есть супер лизун-гигант! Гигант, Гигант -лизу... точно! Я поняла, я, кажется, поняла, Покемон, твою идею! Помните, мы из миллиона слаймов сделали четыре своих гигантских слайма? Самых разных! Да, и у тебя, Юмичу, был супли-слайм! Это не важно! Я поняла, что Покемон хочет сделать! Погоди, еще не дорассказала, что ничего не поняла! А вот и поняла. Короче, помните, мы их заблендерили в блендере и решили делать слайм-гигант. И каждый раз постепенно в этот гигант мы добавляли и добавляли слаймов. Он становился все больше, помнишь, Миш? Да помню, помню я. Ничего не помнишь. Кисалис, хватит быть такой токсичной, а? Это я-то токсичная, это вы токсичные. Да ты даже не знаешь, что это слово означает. Ну и что? Все равно это вы. Девочки, ну хватит, дайте Юми до рассказать. Короче, делались же мы вот этот вот слайм-гигант из разных лизунов. С каждым разом он рос и не вмещался в нашу коробку. Мы устраивали со слаймами всякие челленджи, но самое главное это тот, тот гигант, про которого мы до сих пор не сняли. Да он может уже сдох давно. А вот не сдох, Кисалиса. Значит ты не разгадала мою идею. А вот и разгадала. Ну так вот, в конце концов у нас получился вот этот вот гигантский гигант. Просто из огромного количества слаймов. А, а вот теперь я точно разгадала, что Юми придумала. Супер-мега уничтожение гиганта. Нас ни вирус, ни ковид, не пугает, не страшит. Любой вирус и ковид, наша дружба победит. Пока Аня пошла за нашим гигантом, вот у меня вопрос. На нашем общем канале Мэджик Фамле больше двух миллионов подписчиков. И ему золотая кнопка уже пришла. Она до сих пор не пришла. Хотя у нас уже тоже почти 2 миллиона. Кстати, давайте пока Ани нет, раскроем секрет. Секрет вот там вот внизу. Есть сука на видео. Юмичу, а можно нормально объяснить? А? Там внизу, вышла. Все, все Новое крутое видео! Крутое видео! Юми, да успокойся, никто ничего не понял даже. Короче, там секрет, сходишь и, и посмотришь, не будем рассказывать ничего, это секрет, вот. Лучшая реклама нового ролика. Да уж. Жесть, какой О, тяжелый. Класс, Ань, давай посмотрим, что там. Он вообще там живой? Ну, я не знаю, можно ли про слайм говорить, что он живой или нет. Ну, как бы вот. Начнем с того, что мы его сажем. Для начала пусть пройдет испытание огнем. Кисалисты уже испытывала слайм огнем. И было очень круто. не не не не ребят, э, если мы его начнем жечь, то сгорит весь дом. Зальем его белизной, м -м. Да, я помню, Софи, твой любимый эксперимент заливать лизуны белизной, но... Чтобы залить этого монстра белизной, нам понадобится целая ванна, которую мы испортим. А давай, давай, давай его пожарим, пожарим, зажарим его на сковороде, давай, Ань, -а, а? Я знаю, Юмичу, что ты обожаешь жарить слаймы, но вы можете себе представить, какая нужна сковорода, чтобы его пожарить? А может, а может, через мясорубку его? Точно, точно, миска, права, давай мясорубим. в мясорубку нашего гиганта! не хватит мне на голову наступать. Когда это маленький слайм, его, может быть, и можно за А у меня нет такой огромной мясорубки, чтобы этого монстра уничтожить. Это надо ехать на какой-нибудь завод по изготовлению фарша. Как насчет заморозки? Да он весит 100 килограмм, это же не маленький слайм. Где мне такую морозилку взять? Вы бы его поднять попробовали, я еле его дотащила. сварить? Ага, в гигантском котле разве что, как аборигены. Я же говорю, это вам не лизунчики уничтожать. А помните, мы собирались его машиной переехать? Крутая была идея, да? Ой, крутая! У меня лично машина одна. И свои колеса я портить не собираюсь. Если у вас есть своя машина, пожалуйста. Да и что там говорить? Его самым простым видом уничтожения не уничтожить. Вот у меня нож, им не порезать. Вот, пожалуйста, ножницы. Я попробую взять кусок, взять кусок и, да, он отрывается, и отрезать. Вот, что, что, что это за уничтожение этого гиганта? Я... Ой. Погоди, Ань, ты права, чего просто так болтать? Давайте его, его выложим отсюда, вы вы вынем и посмотрим. Окей, но только я застелю огромной пленкой всю комнату. Иначе это не мы его уничтожим, а он нас уничтожит. Вау, огромная пленка, это прикольно. Это даже прикольнее, чем уничтожение лизуна гиганта Это же просто новый челлендж какой-то, смотрите, она шевелится. Киса Алиса, она не шевелится, это я ее шевелю, пока расстилаю. Нет, это она сама шевелится. Нет, это я ее шевелю, потому что я растила ее на всю комнату, чтобы этот лизун, когда мы его выльем сюда, не уничтожил пол в комнате и нас всех. Да это же просто офигенно, целая комната пленки. Киса Алиса, ну не мешай Аня, а то мы никогда не закончим. Точнее не начнем уничтожать наш слайм-гигант. Да, отстаньте вы от меня. Тут такая развлекуха намечается. Вы что, не видите? Очень интересно. Ходить по пленке. Да, очень интересно. -ля -ля, ля -ля -ля -ля. Просто супер развлечение. Смотрите, я ее гоню. Она убегает от меня. она шевелится, она живая. Так, вроде почти все готово. Еще немножко осталось с других краев. Так, дай-ка я проверим. Где ли ты ее закрепила, смотри, вот тут какой-то пузырь. Спасибо большое, мой проверяльщик. Я везде ее закрепила, все нормально. Ага, а вот это что такое за пузырь? Она дышит, это живая пленка, точно вам говорю. Ну, к монстру ты даешь? Ну, вроде готово, да? Ну да, вроде готово. И Киса Алиса в центре. Именно там ей надо было лечь, где мы будем распластывать наш слайм. Кто еще тут токсичный, а? Ладно, правда, кисалист, давай, отходи, а то я о, притащила эту корабень По сравнению с вами она очень большая, а вроде на вид по сравнению со мной не такая вот большая, но такая тяжелая. Так отлично, давайте начинать. Да, давай, да, вываливай его сюда. Я-то вывалю, вы разойдитесь подальше, а то мало ли он выльется и вы лапами в нем застрянете, я в том замучусь вас отмывать. Короче, разойдитесь все. Вау, вау, вау, вау, вау. Ой-ой-ой, ребята, мы создали чудовище монстра. А ведь киса Алиса права, мы создали монстра. Сейчас еще ждать, когда он оттуда весь вывалится. Он просто ужасен. Киса Алиса, ты аккуратней. Это реально чудовище, да? Да вообще жесть. Чуде, чудо-юди, чудо-юдище. Монстр, какой кошмар Сейчас еще этот весь кошмар ваш Надо сюда вывалить А то он не может нормально вылезти О, вы видите, как странно Какая-то его часть растягивается и разливается Мне кажется, с ним что-то не так Какая-то его часть стала жидкая, похоже Разжижилась, а какая-то наоборот Почему-то твердая Вы думаете, чудовище испортилось? Меня завораживает его Уродство. Я просто могу лежать и наблюдать за этим монстром. Пахнет как-то странно. Да, манты. это, перчатки день надо же его все-таки разглядеть получше Да, я уже догадалась, Юмичу, спасибо за совет Сейчас я его попытаюсь вот с этой вот коробки весь выковырить сюда, чтобы освободить контейнер и, и посмотреть, как это все выглядит в, в своем полном размере А тут, тут еще очень много осталось на дне, вот же жесть какая, он даже к перчаткам прилипает Это просто Франкенштейн в мире лизунов Франкенштейн был человеком, Юми. Он был не человеком, а чудовищем, которое оживил профессор. Вот мы сейчас этим и занимаемся. Мы оживляем чудовище. Блин, мне уже самой реально страшно от того, как это выглядит. Ребята, возможно, через камеру не передается, но он просто огромный. Такой гигантский. У меня довольно большая комната, и он занимает в ней Почти всю середину. Ладно уж, Жижа, а что за горб-то у него там, а? Да, давай поковыряем, поковыряем его горб. Как же все это жутко звучит, и как же все это ужасно выглядит. Короче, в этом горбу, как вы это называете, который никак не хочет размазываться по полу, там на самом деле какое-то углубление. А блин, это вообще невозможно растягивать. Он настолько огромный и тяжелый. Короче, в этом углублении всякие украшения. Мы же туда засовывали слаймы и с пенопластами вот этим Шариками и всякими штучками И вот они почему-то все здесь Сейчас я оторву кусок и покажу вам Вау, какая Какая гадость Реально Франкенштейн просто какой-то а мне, если честно, это напоминает чужого У меня все время ощущение, что сейчас какой-нибудь монстр отсюда просто вылезет и схватит меня за руку Но все-таки интересно, почему же все эти украшения от слаймов остались лишь в одной части лизуна Скопились именно тут и образовали этот жуткий горб А он-то потихоньку расползается по комнате Да, кроме горба есть еще нормальная часть лизуна и есть вот этот вот, вот это жижа Да, то есть частично он здоров из этой всей огромной жижи, несмотря на гигантские размеры слайма, есть более-менее здоровые части, которые, в отличие от жижи и вот этого горба, ведут себя как самый обыкновенный слайм, растягиваются, не прилипают к рукам и так далее, но вот этот горб и вообще, ну, короче, посмотрите, какой же он гигантский. Аккуратней, покемон, чтоб веник там не застрял, а то потом будем с тобой делать? Киса Алиса, хотите сжать меня за хвост? Я тебя спасаю, скажи спасибо мне. А? Ну спасибо. У меня в руки устали его размазывать. Короче, походу это была плохая идея, надо его выбросить. Пока он не ожил. Да, ты права, Киса Алиса. а ты иди скорее лучше смотри ролик на канале Мэджет Family. Новое видео, пока.